Приветствую вас, друзья, на нашем вечернем брифинге. У кого-то вечер, у кого-то ночь, поэтому предлагаю вам ознакомиться с информацией по нашей компании. Меня зовут Любовь Пасечник, я являюсь партнером компании New Millennium Center Ltd. И сегодня речь пойдет именно об этой уникальной компании и ее уникальном маркетинге. И Наши возможности, конечно, безграничные. Компания предлагает нам уникальные возможности с ее бонусно-накопительными программами. Компания New Millennium Center Ltd зарегистрирована 24 марта 2011 года на основании закона о международных компаниях, поэтому она работает по всему миру. И основателем компании является Алфред Виктор Брюстер. Который крупнейший инвестор и инвестирует он, конечно, в строительство недвижимости по всему миру. И компания имеет все разрешительные документы, сертификаты и все, что связано с международной деятельностью компании. И сотрудничает она только с крупнейшими инвесторами строительных компаний на Северном Кипре. Один из партнеров нашей компании – это группа компаний «Монолиты Стейс». И эта компания имеет в своем активе агентство недвижимости, популярный ресторан, управляющую компанию по обслуживанию объектов недвижимости, также консалдинговое бюро и, конечно, сервисный центр, осуществляющий постпродажное обслуживание клиентов. То есть мы в нашей компании New Millennium зарабатываем деньги, а через Monolith покупаем себе недвижимость на Северном Кипре. Но, конечно, мы имеем возможность купить недвижимость не только на Северном Кипре, но и в любой точке мира. И также компания оказывает нам помощь от начала до конца завершения сделки купли-продажи. И, конечно, в данное время... Наша компания вкладывает силы в развитие Северного Кипра. Почему Северный Кипр? Потому что это безвизовая страна, молодая развивающаяся республика, которая в 2024 году уже получит статус независимости. Безвизовый въезд, экологически чистая страна, чистейшее лазурное море, Конечно, воздух изумительный, потому что там с одной стороны горы, с другой стороны море, поэтому вот этот горно-морской воздух, он очень оздоровителен. И люди сюда приезжают не только отдохнуть, но и восстановить свое здоровье, и, конечно, приобрести себе недвижимость. Потому что цены здесь э, на данный момент самые низкие в Европе. Ну, естественно, с каждым годом цены дорожают, потому что страна развивается, здесь очень развит туристический бизнес, и поэтому люди здесь могут насладиться не только красотами природы, но и достопримечательностями. Замки, башни, там, крепости, старинные дома – Поэтому здесь очень хорошо можно провести свое время, свои отпуска. А те, кто живет на Северном Кипре, естественно, они все это видят, можно сказать, ежедневно. Преступности здесь совершенно нет. Нет решеток на окнах. Люди могут уйти, оставить квартиру открытой или машину открытой. И никто никуда не залезет. Купаться здесь можно с апреля и до ноября. То есть более 300 дней в году здесь солнечно. И зимой температура не опускается ниже плюс 15 градусов. Естественно, сюда запрещен ввоз продукции с ГМО. Местное население 2-3 раза в год собирает урожай. Всегда вкусные овощи, фрукты на вашем столе будут. Ну и естественно, конечно, вы будете употреблять в пищу только экологически чистые продукты. Здесь идет не только восстановление своего здоровья, но и, конечно, люди получают максимум удовольствий. Почему сейчас тема недвижимости очень актуально, потому что вы прекрасно понимаете, что Советский Союз у нас развалился. Жилье нам бесплатно уже никто не дает. И, конечно, каждый второй у нас сидит в кредитах, в долгах, не может купить себе недвижимость. Поэтому наша компания дает вот именно такую уникальную возможность с небольшим вложением накопить себе на недвижимость, накопить себе на машину быть финансово-независимым. Но с 16 -го года еще компания разрешает покупать недвижимость в любой точке мира, не только на Северном Кипре. То есть вы можете купить и у себя на родине, и в Ленинграде. Ой, нынче он уже Санкт-Петербург <давно>, давно, а я по-прежнему называю Ленинград, потому что когда-то жила там, училась, и поэтому помню его как Ленинград. Для меня он всегда в памяти остался Ленинградом. Мы являемся покупателями сертификатов. То есть мы приобретаем сертификат, который дает нам возможность по бонусно-накопительным программам совершенно бесплатно проходить эти программы и накапливать себе на недвижимость. Сертификат не имеет срока годности, он обладает юридической силой, обмену-возврату не подлежит. Но вы можете его, допустим, продать или оформить на своего родственника или на другого клиента. Также сертификат можно использовать как скидку на приобретение недвижимости на Северном Кипре. То есть вы приезжаете на Северный Кипр, если у вас есть достаточно денег, немножко не хватает, то вот за минусом этого сертификата – вы можете приобрести себе недвижимость. Недвижимость готовится под ключ, потому что компания наша New Millennium сотрудничает, еще раз повторюсь, только с крупнейшими строительными фирмами. Группа компании Nainlar также сотрудничает с нами. Она с 1973 -го года на рынке недвижимости, поэтому опыт у нее очень большой. Наши клиенты... Партнеры приезжают на Северный Кипр на смотровой тур, им компания предоставляет менеджера, если кто-то уже собрался покупать недвижимость, кто-то просто посмотреть, какая недвижимость есть в продаже. И естественно все смотрят и есть возможность купить недвижимость на стадии строительства, на стадии отделки и на стадии уже готовой, готовой квартиры. У нас вот прекрасных 5 программ, вы видите, и программы эти э, начинали действовать все постепенно. Первая программа была «Сан Метрополис» в 2012 году введена, и вход в нее составлял 8 тысяч долларов. Конечно, эта сумма была не для каждого кармана, скажем так, но, тем не менее, э, в то время... Курс доллара был небольшой, поэтому люди заходили, проходили эту программу и покупали себе недвижимость. Но так как были мировые кризисы, и они у нас до сих пор существуют, поэтому компания в 2012 году вводит еще одну программу упрощенную SMT СМТ-Софт, то есть Легкий Сан-Метрополис. Вход в нее составляет 2000 долларов, и на выходе вы зарабатываете 8000 долларов. В 2014 году была введена программа Sunny Chance, солнечный шанс. Вход в нее составляет 1000 долларов и на выходе вы имеете прекрасную сумму 4000 долларов. Этот стол реинвестный, у вас 1000 возвращается на реинвест и вы постоянно на свой кошелек, на свою карту можете выводить 3000 долларов. В 2015 году была дана еще одна программа Евробит. Вот это самая изумительная программа, но о ней рассказывают на других брифингах. Вход в нее составляет 170 долларов, и на, тысячи вы постои... Ой, на выходе вы постоянно получаете 300 долларов, и 1006 долларов. И последняя программа Grow Plus была введена в 2018 году, вход в нее составляет 45 долларов, и на выходе вы получаете 170 долларов. Вот такие изумительные программы в нашей компании на любой кошелек, на любого, рассчитан на любого потребителя. Поэтому мы вас приглашаем в нашу компанию, чтобы вы могли с небольшим входом заработать себе на недвижимость. Вкладываем мы только один раз. Больше ни цента компания с вас не берет. И единственное условие компании – это пригласи двух друзей. Но сегодня мы с вами рассмотрим э, тоже изумительную программу «Автоплюс», которая, которая пришла к нам в октябре 2019 года. И цель этого проекта – сделать новый автомобиль доступным каждому желающему. Потому что сейчас… В наше время автомобиль это уже не роскошь, это просто средство передвижения. И, конечно, купить новый автомобиль в автосалоне в наше время не каждый может. То есть мы залазим в кредиты, в автокредиты, в лизинге покупаем себе автомобиль, если хотим. Ну, и естественно, расплачиваемся не один год за эту машину. Поэтому вот эта программа Автоплюс предлагает нам новый подход к приобретению автомобиля любой марки, любого качества, без лизинга, без автокредита. И давайте рассмотрим нашу программу. Первый стол называется предварительный. По условию компании вы приглашаете двух партнеров. Стол семиместный, три верхних места всегда заняты, четыре нижних свободны. Вход в этот стол 800 Долларов. То есть вы приобретаете сертификат за 800 долларов. Остается заполнить 4 бизнес-места, которые заполняются слева направо. И как только стол заполняется, значит вы постепенно выходите наверх и на выходе имеете 3200 долларов. Квалификация также 2 партнера. И вот э, эти три 1200 долларов распределяются следующим образом. 800 долларов переходит на ваш личный счет. То есть все риски сняты. Вы 800 долларов выводите на свою карту и, или на свой сберегательный счет. А 2400 у нас переходит во второй стол. Второй стол у нас небольшой. Всего трехместный. Одно место занято и надо заполнить. Два нижних места. Вы идете за своим спонсором, заходите в этот стол за 2 400 долларов. И также по делению стола вы постепенно поднимаетесь наверх. И наверху вас ожидает 4 долларов. При желании вы можете 2 вывести на свою карту. 2 за 2 купить сертификат на участие в жилищной программе «Сан Метрополис». И, в, и тогда 800 долларов вам надо будет реинвестировать обратно в первый стол и начинать прохождение программы по новой. Но компания предлагает другое. Она предлагает эти 4800 долларов отправить в третий стол. Стол почетный. Вот это уже последний стол в этой программе. Также три места наверху заняты. И надо заполнить четыре нижних места. Вход в эту программу 4800 долларов. Вы также идете за своим спонсором и на выходе вы получаете 19200 долларов. Этот стол является реинвестным. То есть здесь у вас 4800 возвращается в реинвест от 14400 Пожалуйста, вы можете выводить на свою карту, вы можете покупать себе машину или решать какие-то другие свои финансовые проблемы. То есть посмотрите, изумительная программа, короткая, всего три стола, и здесь вы можете постоянно получать 14 400 долларов за счет реинвеста. Вот еще, еще есть какие варианты. Вот здесь вы видите на слайде программу Авто Плюс, три стола вместе и как можно распорядиться этими деньгами. Вход в первый стол 800 долларов, на выходе 3200 долларов. Из них 2400 у вас уходит во второй стол, а 800 вы выводите на свои нужды. Во втором столе вы получаете 4800 долларов и переводите их уже в третий стол, где на выходе вы получаете 19200 долларов. Стол реинвестный, как я уже сказала, 4800 возвращается в реинвест, а 14400 многократно вы можете выводить на свои нужды. Но компания еще предлагает нам сделать вот так, что вы можете 8000 долларов из 14400 отправить сразу в жилищную программу «Остров мечты», где вход составляет 8000 долларов, 1000 отправить в «Солнечный шанс». То есть у вас эти два стола начнут работать, и вы на карту можете вывести 5600 долларов. Но это все, конечно, по желанию, но мы, компания наша предлагает, конечно, завести все столы, чтобы у нас работали все столы, и мы имели постоянно и многократно доход в нескольких программах. То есть доход в Grow+, доход в Евробите, постоянно 3000 Ой, в солнечном шансе 3000 долларов в евробите по 300 долларов по 1000 долларов 1000 долларов 60 70 тысяч рублями ну а партнеры которые у нас из стран снг вы можете перевести это на свою валюту вот и по прохождении вот этих программ вы заходите, допустим, за 8 тысяч в жилищную программу «Остров мечты». Это последняя программа «Сан-Метрополис» называется. И вы в этой программе за 8 тысяч получаете 32 тысячи. Эти две 32 тысячи переходят у нас в последний стол «Остров победы». В этом столе вы получаете 128 тысяч долларов. Вот на эту сумму мы вас приглашаем. Это сумма более 6 миллионов рублями. Этот стол тоже реинвестный. То есть вы здесь можете многократно получать 96 тысяч долларов. 32 тысячи у вас уходят на реинвест, а 96 тысяч, пожалуйста, вы выводите на свой личный счет. Компания вывод делает моментально. Вы только напишите в суппорт. И компания тут же перечисляет вам деньги на ваши реквизиты, которые вы укажете э, в письме в компанию. Вот такие вот изумительные программы. И здесь мы можем решить действительно все наши проблемы. Хотите расширить свою квартиру, получить более лучшее комфортабельное жилье? Пожалуйста, покупайте. Хотите купить на северном Кипре свою виллу, свою дачу, свои апартаменты у моря, возле гор, где хотите. То есть это ваше личное желание. И зарабатывать здесь, конечно, стоит и надо. Потому что, еще раз повторюсь, компания наша уникальная, надежная, реальная. Восемь лет на рынке. Она уже доказала свою надежность. Вот наши счастливчики, которые по автопрограмме уже купили себе недвиж... Ой, недвижимость, уже купили себе машины, выводили деньгами. У нас ежедневно от 10 до 15 человек выходят на вознаграждение. 14 400 долларов. Разве плохо? Пожалуйста, любую машину, какую хотите, идете в автосалон, выбираете себе машину, ставите себе цели и покупаете то, что вы хотите. Вот еще покажу несколько фотографий. В прошлом году наши партнеры ездили на Северный Кипр, познакомились там с Александром Леонтьевым, это генеральный директор компании «Монолит» и соучредитель ее. Вот такие вот прекрасные фотографии. Н.В. Разберим тоже соучредитель компании Монолит от муниципалитета острова Кипр. У него также все документы на открытие офиса и ведение риэлторской деятельности имеются, то есть документы все в порядке. Все это можно посмотреть на наших официальных сайтах. На сайте Монолита вы можете ознакомиться с предложением компании по поводу жилья, какие квартиры, какие виллы, какая стоимость. Также познакомиться с достопримечательностями острова. Ну и, конечно, отдых и возможность годами развиваться в нашей компании. И сотрудничая с компанией, вы, конечно, сможете решить все свои финансовые проблемы. Сможете приобрести себе недвижимость, автомобиль без кредитов и ипотек. Возможность путешествовать, помогать своим родным, близким. Так, я еще забыла сказать, на Северном Кипре 11 учебных заведений с европейским уровнем образования. Также медицина, конечно, европейского уровня. Поэтому здесь, на острове, вы можете своим детям дать достойное образование. У нас многие партнеры проживают на Северном Кипре. Более 400 уже на данный момент недвижимости куплено. Не только на Северном Кипре, но и в странах СНГ, в России. И очень много людей, которые просто выводили деньгами, не покупали себе недвижимость, а тратили деньги на свои нужды. Поэтому вот здесь, именно на Северном Кипре, вы можете дать и достойное образование, и свое здоровье поправить, просто жить, отдыхать. Компания помогает нам приобрести, не приобрести, а получить вид на жительство. А после 62 лет пенсионеры могут вообще без документов там жить. Я имею в виду без разрешительных вот этих документов, вида на жительство или там еще чего-то. А так, конечно, вид на жительство компания помогает оформить в течение месяца. Воспользуйтесь нашей уникальной возможностью, друзья мои, вот здесь действительно компания настолько шикарна и настолько она заботится о нас, своих партнерах, дает нам возможность зарабатывать не только многократно, но и постоянно, и не надо нам будет беспокоиться, где найти деньги. Ну а приглашение, конечно, у нас в команде есть свое обучение, есть свои фишечки, есть свои стратегии. Поэтому всему мы этому вас обучим. Просто нужно взять, решить, поставить цели и решиться действовать. Ведь только действие приводит нас к результату. Возможность получать подобно океану. Проблема в том, что большинство людей подходит к этому океану возможностей с чайной ложкой. Поэтому не надо думать, надо принимать решения и надо начинать действовать. Компания реальна, надежна, еще раз повторюсь. Поэтому начать хорошо жить никогда не поздно. В любом возрасте, будь ты пенсионер, будь ты школьник, будь ты э, студент, все возможно, надо только решиться и начать действовать. С Вами была Любовь Пасечник. У кого-то есть, есть ли вопросы? Пожалуйста, открывайте камеры, задавайте. Сейчас я перейду в скайп.